Всем привет! И спустя пару дней после обновы апнула все-таки 90 ранг. Обязательно ближе к концу покажу, что же было в той самой коробочке. Но ролик сегодня будет как раз о самых бесполезных наградах Warface. Погнали! Для кого-то танки до сих пор выглядят так.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 Устраивать какой-то топ самых бесполезных и никчемных наград я не собирался, поэтому сейчас просто покажу вам награду за спецоперацию затмения профи, и вы сами все поймете. Да уж, на прохождение было потрачено кучей нервов и времени, это более 50 минут, и что я получаю за это? Боже, какой-то никчемный ускоритель варбакса. Это, походу, самая худшая награда. Далее у нас особое вознаграждение за участие в рейтинговых матчах, та самая коробочка с горными камуфляжами, и камуфляж на килл так нормально да уж принимая участие в рейтинговых матчах каждый сезон можно накопить аж целую коллекцию таких горных камуфляжей. И ничего плохого в этом нет перед нами самая старенькая спецоперация это белая акула нахожусь я уже на самом верху даже закинула меня сюда очередным заданием абсолютной власти пройти ее два раза за штурмовика вот серьезно если бы не золотой x на 5 дней навряд ли бы я сюда вообще пошел так, даем зал по вертолету. Все, теперь осталось вернуться назад и показать вам уже две коробочки с наградами, потому что два раза я ее прошел. Кстати, пока мы спускаемся в лифте, можно заметить Оберна Уайта на 13 этаже. Да, это такая интересная пасхалка на Белоколе, если кто-нибудь знал. По идее, этот Оберна Уайт должен был сгореть всем вертолетом, который мы сбили, но он сразу хитрее всех оказался. Вот такая вот награда в виде какого-либо оружия из коробок удачи на один день и, конечно, варбаксов. Еще так 4 года назад это оказалось самой топовой наградой. Да, если кто не знал, с последней обновой спецоперацию Припять сделали еще сложнее. Теперь Богомол не прекращают стрельбу из основного оружия после четвертой волны. А это значит, что он херачит с пулеметов до самого конца. Теперь пройти ее для многих стало ну просто нереально. Но знаете ли, нашу команду это не остановило. Прошли ее очень быстро, за 40 минут. Раз, два, три, он на перелет пометает, да. но, все. Да, <смех> красавцы, просто красавцы. но а если вы действительно сильно поддержите этот ролик уже в следующем могу рассказать вам все секреты быстрого прохождения Припяти профи ведь именно с ее помощью мне удалось очень быстро качнуть 90 ранг, причем не прибегая к коробкам удачи. Да, не спорю, последние пару процентов я добивал именно на коробках с диглом, но все 5 миллионов варбаксов у меня на месте. Кстати, в награду мне дали XM8 компакт и 8 знаков с решением. Ну а сейчас конкурс на 1000 кредитов и доступ к абсолютной власти, быстрый старт. Именно два победителя разделят между собой эти призы. Для участия нужно просто подписаться на канал Максона по ссылочке в описании, конечно быть подписанным на мой канал и просто оставить комментарий под этим видео. А итоги ждите уже в конце следующего ролика.